Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Наконец-то я добрался до инструкции, как запустить Сберпэй да, или оплачивать э, с часов через Сберпэй. Получилось это у меня запустить только на Galaxy Watch 4 Classic 45 мм. На Galaxy Watch 5 э, Pro 45 мм я этого сделать не смог. Именно когда я входил в это приложение уже, которое устанавливал, да, Сбер Онлайн. Или вернее Сбер Мобайл, да, он называется. Входить начинал, уже вошел, вошел уже в приложение, но при открытии карточки приложение вылетает. Либо в том, либо в другом случае постоянно вылетало, и у меня так и не получилось. Если получится у вас, пожалуйста, напишите это об этом в комментарии. Но на ГЭЛО всего 4,45 мм классики, я завел это легко. Именно об этом будет инструкция. Через мир, э, карту мир мне войти не удалось. Причем как на Galaxy Watch 4 Classic, так и на Galaxy Watch 5 не смог. Смог войти только через логин, который э, можно, ну я получил его давно еще через банкоматы эти делал, э, Сберовские, да, когда ты логин и пароль берешь, да, регистрируясь э, в Сбер онлайн, чтобы входить через компьютер в Сбербанк. Сейчас это делается немножко другим способом. Можно просто со смартфона или с компьютера войти на их сайт, Сбер Онлайн, там выбрать, зарегистрироваться, ввести туда свою карту, ну и дальше, дальше по пунктам я показать не могу, потому что у меня уже карта зарегистрирована, логин у меня есть. Ну а дальше, когда вы получите этот логин, возможно у вас получится войти через карту Мир, там этот и есть способ, как войти, вбивать туда номер свой. Нажимаете «Далее», вам приходит смс-очка и вписываете туда код смс и входите. Ну, как я уже сказал, у меня не получилось. Я это сделал через логин. Поэтому погнали уже к самой инструкции. Дай бог, чтобы у вас тоже все получилось. Теперь о важном. У вас уже должна быть карта МИР, которая подсоединена э, в Сбермобайл к Сберпэйл. Именно, если у вас этого нет, то это сделать, в принципе, легко, без проблем, даже с помощью этого же приложения. Сейчас все сделали, только лишь бы вы делали себе карточки мир, короче, клепали. Вот, смотрите, вот у меня она уже есть подсоединена, как Сбер П. Если этого у вас нет, тогда ничего не получится, в принципе, поэтому обязательно сделайте. Далее, я не буду показывать здесь установку приложения Сбермобайл э, на часы. Все это уже есть, у меня несколько видосов, как это сделать. В описании видео будет ссылочка, как это сделать с помощью смартфона или с помощью э, App Control с Windows, короче, без проблем. Я все операции буду делать с помощью программки на винде ADB App Control. Крутая программка, как она работает, что с ней делать вообще можно, тоже в описании видео все будет. Также в описании видео будет и э, ссылка на видос, как изменить DPI. Экрана часов с помощью э, именно смартфона. Все в описании. Вы это поймете по ходу. Поехали, короче, все, приложение у нас уже стоит. Теперь мы его запускаем. Все, пока мы просто его запускаем, даем здесь разрешение на чтение контактов. Это он в принципе всегда запрашивает. Дальше опускаемся вниз. Как я уже сказал, там есть вход по карте Мир. Я же не смог войти, поэтому выбираю по логину. И паролю. Ну, пароль здесь не нужен. Здесь нужно только ввести логин. Вводите логин, с помощью которого вы входите в свой Сбер онлайн. Все, нажимаете вот эту вот клавишу. И у вас высвечивается, что должно прийти смс. Смс пришло, и вот теперь нам нужно менять ДПИ экрана. Значит, в Control это делается очень просто. Вот, пожалуйста, здесь вводим значение. Это для 45 миллиметров у меня. Galaxy Watch 4 Classic 45 мм Вводим 160 и нажимаем вот эту вот кнопочку Если у вас экранчик меньше, то возможно вам нужно по-своему там скорректировать Ну пробуйте другими словами Все, нам приходит смс И когда мы изменили ДПИ, у нас появляется шкала ввода, циферного ввода Все, вводим эту смс-очку СМС-очку ввели и у нас все вход. Я естественно сократил, это время займет какое-то входить будет, ну не совсем быстро, так как у меня на видосе я просто обрезал. Ждем, когда прогрузится наша полностью приложение, лучше не торопитесь, иначе оно может вылететь, когда вы нажмете на карту ту, которую хотите э -э, сделать как СберПЭК. Все, прогрузилось, теперь нажимаем мы на карту СберПЭК. Смотрите, нажали. Карта сейчас появится, но не появятся настройки, где можно ввести, короче, или подключить ее как Сберпэй. И для того, чтобы это появилось, нужно просто перезагрузить часы. Две кнопки сразу нажали и держите до того, пока не появится Samsung крибут. вибрации отпускаете. Все, теперь ждем, когда она прогрузится в систему и опять по новой э, подключаем. Наш ADB App Control Либо то приложение на смартфоне Если вы будете это делать со смартфона И продолжаем дальше Если у вас не будет подсоединяться К ADB App Control Они а по новой, да, или к приложению Если вы будете работать со смарт-часов Ой, вернее, со, со смартфона Тогда проверьте ip возможно он поменялся Все, когда все у нас подключилось Мы с вами опять берем Запускаем наш э, Сбермобайл и входим Так же как обычно вернее, как это делали до этого так, все загрузилось нажимаем на карту э, мир нашу, ждем, когда она прогрузится, и сейчас увидим о чудо, видите, здесь значочек появился что сберпей подключен э, можно нажать на него подключить, но мы этого делать не будем, идем в настройки, и вот первая строка у нас появилась, да, подключить сберпей все, нажали далее продолжаем он нам дальше говорит о том, чтобы мы с вами настроили блокировку экрана. Вот здесь нажимаем, настройка, смотрите, все. И он нас переводит именно к настройке блокировки экрана. Здесь вы уже делаете либо пин-код, либо рисунок. Тут уже, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Блокировочку сделали и нажимаем а опять кнопочку. Все, готово. Наша с вами приложение подключена. Теперь мы можем с вами зайти в NFC. Сначала лучше обратно DPI вернуть в нормальное состояние, чтобы у нас настройки хорошо просматривались. На всякий случай зайдите опять в NFC, посмотрите приложение оплаты, чтобы Сберпэй стоял. Не в открытом приложении, иначе будет ошибка, а именно Сберпэй. Все, без проблем. Теперь идите, если у вас денежки на карте есть, и рассчитывайтесь спокойненько. Вот такая не совсем простая, но инструкция, дорогие друзья. Вы на канале SmartWatch были. Кстати, если хотите поддержать каналчик, можете приобрести вот этот циферблатик. Ссылочки на него в описании видео. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши комментарии. Вопросы все в чате. В телеграм в описании.